Дополнение к пылесосу Kärcher вот. VD3P. Значит, вскрыл его ради интереса, потому что чуть забивается фильтр. Я не знаю, на остальных есть вот такой есть ограничитель, который подсасывает воздухом отсюда вот, и он перестает как бы вообще, как ограничитель, как я понял, чтобы двигатель не сгорел. Чуть-чуть фильтр забивается, этот двигатель вот так подтягивается и товарищ, фильтр отдыхает и мы тоже не можем пылесосить Вскрыл, что я увидел за 6000 Я вот смотрю, люди многие там ставят дизлайки Вот у меня вот такой инструмент, он самый хороший Я как бы, у меня тоже есть бюджетный инструмент Но я не говорю, что он самый хороший Вот, если мягко сказать Значит, что тут увидел я по двигателю Значит, вот он двигатель от него Двигатель, на мой взгляд, размером, то есть где-то сантиметров 15, наверное, на 15. Очень маленький. У меня даже у домашнего пылесоса двигатель, по-моему, больше. В свое время я когда-то разбирал пылесосы, моющие такие, довольно-таки большие, там с аквафильтром, у них пылесо... э, двигатель был в два раза больше. Поэтому мне кажется, что здесь, соответственно, стоит перчатка. Вот здесь вот сам, сама катушка, которая тоже греется. И все это дело такое, какое-то немножечко детское. Подтверждение вот своих слов. Дома вскрыл такой вот пылесос домашний. Значит, чего мы тут видим? Видим вот такой вот двигатель. Как мне кажется, этот двигатель помассивней, чем тот, который стоит на том пылесосе. Оплетка а у него более, как мне кажется, мощная. Насчет ну, оплетки я точно не уверен, внутри того не было ее видно, но он размером он явно больше. То есть тяжелее и больше. Значит, как я говорил, убрали мы этот клапан. Попробовали пылесосить. Пылесосит без него уже лучше. То есть двигатель хоть как-то уже работает в мощность, потому что я все понимаю, что завод сделал очень умно, то есть он этой штукой ограничил потуги двигателя, тем самым под гарантию их не двигатель вряд ли, если он не. То есть он просто не сгорит, потому что он чуть напрягается, сразу эта штука подтягивается мы не можем пылесосить, но зато двигатель в целости и сохранности соответственно компания не будет никому возмещать никаких убытков, если они, дай бог, возникнут мы еще захотели пойти дальше было замечено, что вот эта штука, так как она в корпусе здесь вот стояла во-первых, она занимала определенный объем то есть фильтр наш полфильтра занимала эта штука. Плюс вот здесь вот были определенные перемычки. Сейчас эти перемычки я решил болгаркой аккуратненько вырезать и сделать, чтобы фильтр работал на полный объем. Посмотрим, что из этого тоже выйдет. Значит, итог по пылесосу. Вот, вот она здесь вот Убран квапан. Вот эти отверстия я увеличил для большей площади всасывания. Сюда, значит, применил вот такой вот фильтр от Москвича 2141. Стоимостью 80 рублей на авторынке я купил. Вот. Здесь, значит, вот. вставлена такая вот шпилька. И затянуты гайки с двух сторон. Довольно-таки сильно вот эта гайка. Ну тут шайба, еще, еще две шайбы с двух сторон. И затянуто, чтобы оно никуда не делось. То есть держится плотно. Сюда вот одеваем на эту штуку. То есть по диаметру почти, почти как родной чуть больше. По длине только больше. Одевается сам этот фильтр. Затем. У меня под рукой вот такой лист ЦСП был, я вырезал вот такую штуку, можно, я не знаю, от заглушки конденсационной сделать что-нибудь, шайба и гайкой. от руки все это дело притягиваем. Можно, если у кого-то есть барашек сюда поставить, удобнее может быть немножко будет затягивать, От руки затянули. За счет того, что тут сетка и сам фильтр жесткий, оно никуда не девается. Вот. И плотненько его по периметру обжимает, прижимает. И сам фильтр внутри чистый. Вот он, это уже я вот его использовал. То есть это что, как можно заменить дорогостоящий относительно фильтра вот я свой быстро он у меня вышел из строя потому что экспериментировал, скажем так, пробовал его мыть мыть его нежелательно потому что пыль э -э, при намокании еще больше прилипает в поры фильтра его забивает, он выходит из строя его лучше просто как-то вытрушивать и желательно пощадящий как-то трусить вот я свой как бы подиспортил немножко вот таким образом купил подешевле вот, может, конечно, и родной подольше бы походил но как бы, этот аналог в 10 раз дешевле, чем не знаю почему, Перхер предлагает именно за 800 рублей как бы, ничем не хуже практически, стоит 80 Заместо за место мешков, значит, я сейчас использую вот такие вот сумки зеленого цвета из Ашана Значит, типа синтепона наверное. Не знаю, как, как точно материал называется. Одна сумка 14 рублей стоит. Я сюда делаю две сумки. Вот. И потом, значит, вставляю вовнутрь сам пылесос. Вот. Закрываю все это дело. И э, защелками, то есть прижимаю. Немножко плотненько оно зажимается. Ну, в принципе, как бы, пробовал пылесосить. Вот тяга хорошая, хватает надолго, то есть можно много пыли, чтобы набиралась вовнутрь, чтобы обходиться без циклона, потому циклон возить не очень удобно. Лишний как бы с собой возить и постройки его тягать за собой. Вот. вот таким вот образом я как бы ушел от мешков, которые... Стоит 5 штук, тоже 600-800 рублей, когда как там. В принципе, они тоже держат, немножко, конечно, пыль чуть-чуть тоже пропускают, но и заводской мешок очень мелкую пыль тоже пропускают. Вот таким образом можно сэкономить на мешках, как минимум, ну и как максимум, если вдруг фильтр испортился, можно и на фильтр сэкономить. Ну, так он работает. Как бы вот сейчас так, так, в таком режиме его использую. Возможно, можно как бы, эту доработку, которую э, внутренний этот клапан при вот таком вот фильтре и вот таких мешках, возможно, его можно и не вынимать. Но, как я уже говорил, он у меня срабатывал на старом фильтре, он когда уже грязненький был. Может из-за того, что я его, конечно, мыл. Вот, у меня этот клапан постоянно срабатывал. И как бы это напрягало. Когда я вытянул клапан, сделал доработку, как бы он работает, как мне кажется, лучше. Не срабатывает, точно знаю, что это. То есть двигатель работает в полную амплитуду, как он и должен работать, как я думаю. Таким образом мы уходим от зависимости, от комплектующих Керхера И все это гораздо дешевле и приятней. Мешочки эти можно зелененькие там раз какое-то время снял, даже можно простернуть, сохнут они быстро, и, на следующий день как бы чистые мешочки. Так их вытащил снутри, вытрусил отсюда из емкости, назад засунул и работаем дальше. Фильтр это тоже трусится на ура. Вот внутри заглядывал, внутри чистый, идеально. То есть берите на вооружение. Все, всем спасибо, до свидания.